Какие-нибудь варианты подъедали а потом прочитает и немножко сложность, ну как бы все это уложится, когда что есть. А вот ужин должен быть легкий. У большинства людей, почему мы толстеем? У многих завтрака вообще нет. Или завтрак в лучшем случае чашечка кофе, или бутерброд. Прочитаю тоже один интересный анекдотик, который мне понравился. Один мальчик прожил без еды три года. Потому что бутерброд это не еда. Это в плане, так, немножко запоминания. Следующая рекомендация, да? Лучше есть почаще, но маленькими порциями. Минимум четыре раза, оптимально 5. А та же самая, допустим, известная Маргарита Королева, когда всяких звезд садит на стройность, да? А Филиппа Киркорова, и многих других известных, да? Она рекомендует даже шесть раз кушать, да? Маленькими порциями. Но они должны кушать как? С ладошкой. Так как им стройность нужна для того, чтобы быть востребована для экрана, да? Поверьте, они тоже прикладывают массу усилий, да, чтобы с этой ладошкой примерно хотите кушать. Очень важен, да, частый прием воды. То есть в течение дня мы должны выпивать минимум в среднем от 2 до 3 литров. Кое-кому даже и побольше. Но это, да, не за раз вы сели и трехлитровую банку выдали. Так нельзя, это будет гидродинамический удар. Да, равномерно в течение дня. Вот графин поставили с утра, и вечером-то работает, да, со сметки уходит, что? Графин должен выпить. Вот особенно руководителям да, крупных предприятий, чтобы у ваших работников работали мозги, помимо сахара, да, у них должен стоять на рабочем месте графин. Утром нужно прийти, подчиненному ходить, что графин стоит, а вечером зайти и посмотреть, да, выпил он или нет. Если он не выпивает, по идее его надо увольнять, Но не заботится о своей профессиональной компетенции, потому что мозг на 90% вода. Если вода не будет обновляться, то говорить о том, что тут будет гомо суперстаппинг, или какая-то хорошая работоспособность, невозможно. А в голове находятся не только мозги, там еще находится центр всего пищеварения, в да, центре регуляции. И если вода туда не поступает, то, очень поверьте, голова всех людей начинает работать хуже. Еще две очень простые рекомендации. Есть такое направление, которое называется постные дни. Очень полезная идея в плане сохранения стройности Если, например, по средам или по пятницам. А лучше и по средам, и по пятницам. А в 2017 году, в силу особенностей этого года, очень полезно еще делать это и по воскресеньям. Вы будете исключать из своей пищи мясную, рыбную, молочную продукцию, яйца, то есть у вас будет только разнообразная растительная пища, то вот такой подход очень быстро вас к стройности приведет. Для начала попробуйте взять хотя бы один день, ну, к примеру, среду. Смогли, сделайте два, пятницу. Но если вы еще там героически сделаете в этом году и воскресенье, то к концу 2017 года вы не узнаете. Будет не та темоти с красным списком, да, а будет кто? Другая тетенька, да, встроенная молодая, скажет, кто это? Я? Я. Все может поменяться. У нас помимо бесплатных семинаров, которые на базе клиники доктор Сан проходят, и они каждую субботу в на часов, мы сейчас рассматриваем такой вариант, что мы организуем некоторые платные занятия на некоторые узкие темы, которые будут интересоваться. Но в частности есть очень такое интересное направление, как энергетические особенности каждого года которое нужно учитывать для того, чтобы укреплять свое здоровье и восстанавливать свой организм. И вот поверьте, да, например, у нас сейчас год красного того, огненного петуха. Значит, если вы будете вставать пораньше и будете завтракать, то поверьте, в этом году это очень благостное дело. Одновременно это год солнца, когда вот это светило на всех нас оказывает очень большое влияние. Поэтому, если вы будете кушать солнечные продукты, просто стаканчик воды ставить на окошечке, чтобы там была солнечная энергия, Просто будете радоваться солнышку, поверьте, даже вот такие простые вещи вашу еду сделают полезной для стройности. И вот в каждом году есть очень много факторов, которые могут помогать нашему здоровью и стройности. И вот вполне возможно, что мы какие-нибудь такие вот платы, семинары обговорим, вот, обсудим. Поэтому, если какие-то темы будут интересны, как использовать особенности каждого года для своей стройности, для своей красоты, для своей молодости, для своего здоровья, для своей успешности, да? Милости просим. Помимо пустых дней... Есть целое направление, которое называется «разгрузочные дни». Чем они отличаются от постных? Если в постные дни мы используем разнообразные виды растительной пищи, можем есть и фрукты, и овощи в разном сочетании, там можем готовить супы, еще что-то, то разгрузочные дни они имеют определенную специфику. И вот просто для примера запишите несколько вариантов разгрузочных дней. Вариант номер один. Например, фруктовый разгрузочный день. Вы просто покупаете полтора килограмма фруктов на ваш выпуск. Это могут быть или яблоки, или апельсины, или когда пойдет сезон, арбуз, да, или взять ананасик. И от вас его требуется, требуется да, скушать это все за 6 приемов. Как мы сказали, разовый прием 250 да, грамм, умножаем на 6, вот за 6 приемов эти полтора килограмма съели. Очень такой замечательный разгрузочный день. Этот день может быть овощным. Мы взяли полтора килограмма сырых овощей и уже в виде салатика что сделали? Шесть приемов скушали. Это может быть томатный разгрузочный день. Вы купили полтора литра томатного сока, но без соли. И что сделали? По стаканчику шесть раз выпили. Замечательный разгрузочный день. Такую легкость почувствуете. Жить легко, голова светлая. Может быть творожный разгрузочный день. Вы просто взяли Порцию разовую, 100 грамм порошка. И что делаете? Шесть разиков сзади нее кушаете. И больше ничего у вас нет. Или, допустим, кефирный день. Купили полтора литра кефира. И что? 6 шесть приемов его вот, выпили. но ну, кто а уж не мясоед, настоящий. У него иногда может быть прямо мясной день. Он отвалит грамм 400 отварного да, мяса. Поделит его на шесть кусочков. И с удовольствием поест просто... Мясо. Выбирайте, чередуйте. У вас в одну неделю может быть один разгрузочный день, во вторую неделю другой, Лишь там За два месяца да, все варианты вы освоите. Но в этот момент организм вас реально будет что делать? Освобождаться от всего лишнего, от всего баласного. Вы будете получать других сил. Очень хорошая методика и будь вашей стройности. Поэтому, слава Богу, сейчас, благодаря современной диетологии, благодаря рекомендациям института питания, у нас есть масса возможностей, как это пользоваться. И просто для примера, я могу прочитать маленькую такую недельную менюшку, которую, допустим, госпожа Маргарита Королёва рекомендует, да, просто будет понятно, да, авторитет существует, можете прислушаться к ее рекомендациям, но, по крайней мере, некоторые вещи будут понятны. Продиктовать запишите так, да, для примера, да. хотя, ну, хотя бы кто хочет на сын. Ну, например, понедельник. У нас на завтрак идет какой-то натуральный кисломолочный продукт. Имеется в виду, что без сахара, без каких-то добавок. И все, Это ваш завтрак. Второй завтрак. Вы кушаете четвертинку свежего ананаса. Мы говорим, что второй завтрак — это в районе часика по 11, да? Вы что-то из рук, к примеру, скушаем. Вы кушаете небольшую порцию нежирного мяса, например, отварную курицу. И какой-нибудь гарнирчик, например, приготовленный спаржи на пару. Вот ваш ответ – это просто кусочек вот, сочи кури на грудке и спарж. Поводник – маленькую порцию да, овощного супа пюре. Ужин – у вас тушеные или отварные молепродукты, листовой сахар Вот это все, что за день. Вот так примерно у него питаются все большие звезды, да, которые мы видим с телевидения. Например, во вторник, что она советует, как вариант просто, да? Завтрак это может быть чашечка небольшая, нежирного творога. Кстати, одна из рекомендаций, как есть и не толстеть, нужно всю обычную посуду, особенно большую, по емкости, да, убрать, а купить маленькие чашечки. Вот посмотрите, да, японская кухня и китайская. По размеру город отличается. Вот чем меньше у вас по размеру чашечки, вот приготовить такие, чтобы они были примерно грамм по 200, вот эта чашечка, она будет оптимальна. Вот такая порция, нам будет понятна. Вот взяли такую порцию творога, добавили, допустим, здесь или ягод. Второй завтрак. Это может быть салатик из двух морковочек. Можно заправить небольшой чайной ложкой сметаны. На обед отварная рыба, опять же нежирный стартов какой-то овощной салатик. На полудень, да, можно съесть одно яблоко. Ужин – порция отварной цветной капусты. Вот это день, да, который советует она. Еще, допустим, вариант дня. На завтрак, к примеру, да, целое яйцо или просто омлет, приготовленный всего из одного яйца. На второй завтрак это просто 200 грамм любых ягод. На обед какая-нибудь рыба. На полдник стакан свежевыжатого сока. На ужин просто запеченный кабачок. Для таких вариантов может отличить от ног. Идея понятна. То есть все равно большую часть рациона составляют овощи, фрукты, крупы, хлеб. И вот если это правильно питаться, да. Вот эти все вещи не просто делать, просто делать. Поэтому какие-то индивидуальные рекомендации, когда вы приходите к нам, их там нужно дать и подобрать. Но вот базовые вещи, они по возможности должны сохраняться. В заключение, прочитаю вам такой маленький анекдот. Два мужика общаются, один спрашивает, «Знаешь, у меня, говорит, такое ощущение, что в моем холодильнике кто-то живет. Почему ты так считаешь?» «Ты знаешь, говорит, Каждый день туда жена еду носит. <смех> Поэтому, как ваш холодильник будет расставаться с тем, что вы там положили, да, зависит от кого? Только от нас. Вот еще один шутливый анекдот. Когда мама накладывает сынишки еды и спрашивает, «Витя, тебе столько хватит?» «Мамочка, хватит?» Это было четыре полотника назад." Поэтому то, что касалось объема пищи, это действительно важная рекомендация. Поэтому маленький резюме заключения. Действительно, если мы будем использовать питание полезные и правильные продукты, все будет меняться. И вот сейчас мы давайте с вами для закрепления сделаем, вот, что интересно, маленький такой ассоциативный ряд. Смотрите, мы возьмем и напишем это слово, которое называется «пища». Согласны? Вот чтобы вы ели не толстели, пища должна иметь какие-то некоторые особенности, да, чтобы вы запомнили. Вот я вам буду предлагать варианты, а вы выбираете те, которые вам понравятся. Ну, вот только в П, я вам предложу, чтобы ваша пища была максимально простой. Да? Во-вторых, в пище желательно, чтобы она для вас была понятной. Желательно, чтобы ваша пища была какая? Полезная. Хотелось бы, чтобы ваша пища была какая? Правильно. В общем, сами выбирайте, какой вам прилагательно подходит. Может быть, все. Очень бы хотел, чтобы эта пища была, допустим, еще в добавок, питательных, То есть она компенсировала всю вашу потребность витаминов, минералов, микроэлементов. Ну а в итоге эта пища, в первую очередь, должна быть какая? Полезная для вас. Давайте поработаем с буковкой И. Исходя из сегодняшней нашей темы. Какая у вас должна быть пища? Какие есть версии? Во-первых, я вам предложу, ваша пища должна быть индивидуальной. Не важно, как едят ваши соседи. Важно, как едите вы. Ваша пища должна быть индивидуальной, для вас подобрана. Зачем вы ходите к нам на диагностику адекватности питания? Зачем вы к нам ходите на диагностику переносимости питания? Только для того, чтобы индивидуализировать под себя свою пищу, да, с учетом той информации, которую вы на наших консультациях к нашей клинике получаете. Я бы также хотел, чтобы эта пища была, ну, скажем, такой вопрос возьмем, да, интересная, изумительная, чтобы, да, эта пища содержала не вредную, как то нагрузки а какую-нибудь полезную информацию. Даже надо вот такое слово, чтобы она была информационная. То есть попробуйте, да, или с помощью молитв, или с помощью аффирмации, или с помощью каких-то современных квантовых систем, Сделай свою пищу именно информационной, чтобы она несла полезную информацию для вас. Буков Как предложение, чтобы вы не забыли, да, желаете, чтобы ваша пища была щелочная, да, ощевачивающая. в она вот работает здесь. Также я бы хотел, да, учитывая, что у многих из вас есть проблемы с ЖКТ, эта пища была ща-дя-щая. Да, во многих рекомендациях рекомендуют сыроедение. Во многих рекомендациях рекомендуют кушать сырые продукты. Если ваша стенка желудочно-кишечного тракта может хорошо переваривать, пожалуйста, почаще ешьте сырые овощи и фрукты. Но так как у многих людей есть проблемы с ЖКТ, то все-таки отваливание, тушение, запекание, да, какая-то термическая обработка повышает способность эту пищу переваривать. Поэтому пища, по возможности, должна быть еще щадящей, да, по особенностям вашего желудочно-кишечного тракта. Ну и, может быть, что-нибудь такое еще сделать, да? чтобы все-таки пища была щедрая в плане чего? Мне реально были витамины, минералы, микроэлементы, ферменты, аминокислоты, да? чтобы в ней было все то полезное, которое есть. Как буковку А? Какую ассоциацию можно сделать? Активная. Действительно, чтобы вы эту пищу поели и вам там не на подушку потянуло, а то, знаете, тазик с пельменями съел и чувствую, какая там активность, да? Или там три там литра наложил, крест плюхнулся и понимаем, какая там проблока, да, потому что не хочется. Пусть реально будет пища активная, хорошо. Как вариант, могу предложить такую идею. Пусть э, пища будет такая, чтобы она реально, только по-настоящему, да, не была для вас источником стресса. Вот помимо того, что вы получаете стрессы разные да, во внешнем мире, вот когда вы кушаете грязную пищу, вот любая грязная пища, она для вас является стрессом. Поэтому, когда вы пищу кушаете чистую, я бы знак такого равно поставил, да, чтобы эта пища была антистрессовая, Чтобы то, что вы едите, не добавляло тех стрессов, да, которых вам и так доставляет внешний мир. То есть именно с этой точки зрения пускай она будет антистрессов. Дальше я бы хотел, чтобы ваша пища стала авторской. Чтобы, во-первых, пищу вы готовили сами. Лучшая пища это самостоятельно приготовленная. Поверьте, в редком там кафе или ресторане вам попадут что-то, да, незаправленное чем-то. Там, где мало там жира, там или еще чего-то. Это, конечно, в очень редких элитных ресторанах, да, там уже под вашим меню, персонально, ваши глаза что-то сделают. В большинстве кафе и ресторанов, поверьте, уровень жировой нагрузки очень-очень высок. Поэтому пускай эта пища будет авторской. Попробуйте сделать так. Каждую неделю осваивайте какой-то новый рецепт. У вас же есть большой набор полезных продуктов. Расширьте свои кулинарные способности. Сделайте свою пищу авторской. Сделайте именно под себя. Дальше я бы хотел такое слово сказать. Пусть ваша пища имеет вкус запаха. Мне очень такое слово нравится. Пусть ваша пища будет ароматная. Чтобы у вас был вкус жизни. Чтобы вы аромат жизни чувствовали. Чтобы эта пища да, помогала вам жить. Чтобы вы, не, чтобы вы жили не для того, чтобы есть. А чтобы вы правильно ели, чтобы долго да, и качественно жить. Чтобы вот такой взгляд был к вашей еде. Ну и последнее, мне очень нравится такое слово, как адаптация. Вот надо, чтобы та пища, которую вы едите, назовем эту пищу адаптивной, она повышала вашу устойчивость адаптацию к влиянию любых неблагоприятных факторов, в том числе и стресса, к любым нагрузкам, чтобы эта пища обладала, повышала вашу противораковую резистентность, чтобы ваша пища продлевала ваши годы жизни, а не наоборот, когда человек ест и его еда приближает его к раку. Пусть вот эти напоминалки, они будут как завершением сегодняшнего нашего семинара. Поэтому спасибо вам за внимание. Если есть какие-то вопросы по сегодняшней теме, то я готов ответить. Да, у меня есть по поводу макаронных изделий. Они все из пшеничных сортов. Правильно. Если, например, вы макароны из изделия, например, написано «ржи», вот такие ржаные листья. А вам, к примеру, рожь подходит и переносится, пожалуйста, как исключение. Но большинство макарон, которые продаются чаще всего, да, все-таки они пшеничные? А гречные листья, гречные листья, если гречка подходит к вам и хорошо переварится, пожалуйста, вот эти, знаете, макароны за. Даже иногда у некоторых людей твердые сорта пшеницы, они, конечно, лучше, да, чем, допустим, мягкие. Но вот здесь надо индивидуально посмотреть. То есть вы банально берете пачку макарон, приходите к нам, и он прямо вам говорит, или шепекинские, или какие-то другие вам подходят. То же самое, например, с курицей. Вам даже может показаться, что курица для вас полезный продукт. Но она приносит инвестирование куриц с 50 фабрик, и мы видим, да, что в четырех нарушается культура выращивания курицы. И эти курицы вредно есть. А вот именно этой фабрике кушать можно. Какой можно? Все индивидуально. Открывайте сами. Вот если честно, можно то, в моем понимании, да, если честно, если о еде, которая да, способствует стройности. Вот в этом году многим людям стоит поближе подойти немножко морковки вырастить самим. Может быть, одну или две курочки завести. Может у личка узнать, как оно появляется и кушать свое, или подойти к соседу, у кого это есть. Вот в самом идеальном варианте, если вы немножко где-то к земле приблизитесь, то есть вероятность, что ваше питание так немножко поздоровее будет. Или ищите таких людей, которые любят этим заниматься, да, с любовью это выращивать. Важно, чтобы все эти овощи, фрукты или животные были выращены. Мы же выращиваем с любовью. два месяца в году, остальное консерванты, они вредны приходится но скажем так если морковка у вас без всяких консервантов она хранится круглый год согласитесь картофель у вас хранится секва хранится то есть достаточно много продуктов которые могут храниться у вас и в первую очередь да, делаем упор на них ведь это же вопрос выбора по возможности да мы говорим что чем меньше консервация тем лучше вы вопрос за нами а лук и чеснок это очень полезные продукты но опять же особенность у многих людей настолько бывает слабые и вот именно, да, из-за того, что бывают особенности. Острая да, пища сейчас у многих там хеликобактер, чуть ли не у каждого второго. У всех очень слабенькая и в силу того, что много причин раздражает. Поэтому вот специи, экстрактивные вещества с точки зрения да, там, витаминов, минералов, Не неполезны. А с точки местного локального действия, раздражающего, да, они могут пищеварению мешать. Поэтому, если вы пришли на тест и вам, допустим, чеснок переносимые продукты, так, пожалуйста, и добавляйте. К сожалению, некоторых люди эти продукты время от времени приходят и не и брать. Вот обратите внимание, нет никаких жестких стандартных рекомендаций для всех поголовных. Мы не можем ходить в одном размере обуви да, или одежды. Старайтесь свое питание да, подбирать под свои потребности. Задача питания простая. Оно вам должно дать энергию, чтобы жить. И должно дать строительный материал, чтобы ваши органы и ткани могли восстанавливаться. В вот общем, суть питания, больше ничего. Ну что, спасибо за внимание, нам уже показывают, что уже немножко пора сейчас будут занятия. Какие-то индивидуальные вопросы. Приходите на консультацию и обсуждать индивидуально. получается? Выросли на своем